Это инструмент, который называется плашка. Устаревшее название данного инструмента Лерка является просторечием. Назначение данного инструмента нарезание наружной резьбы разных форм и размеров. Маркировка плаша включает в себя первое. Сведения о заводе изготовителей, второе. сведения об инструментальном материале и третье. Сведения о самой резьбе, ее размере и форме. Материал, из которого изготовлены данные плашки, инструментальная сталь ХС, инструментальная быстрорежущая сталь R6M5 и инструментальная быстрорежущая сталь R18. На маркировке большинства плашек видна маркировка завода-изготовителя. Это завод Воскова. Его эмблема представляет из себя два перекрещенных хромба с расположенной в середине буквой В. В случае, если шаг резьбы не является стандартным, указывается дополнительно шаг резьбы. Например, М18 умноженное на 1. Наружный диаметр резьбы 18 мм, шаг резьбы 1 мм. При маркировке трубной резьбы указывается обозначение ТР, трубная. Дополнительно указывается размер резьбы, допустим, 3 четверти, 1 2. Данный размер указывается в дюймах.